Всем привет! Это видео о том, как обрезать видеоролик прямиком на смартфоне или планшете, на android устройстве или iOS. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал о способах обрезать видео в домашних условиях, на ПК или ноутбуке. Ссылка на него будет в описании. Сегодня же рассмотрим мобильные устройства. Поехали!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 Как обрезать видео на Android устройстве Еще несколько лет назад обрезка видео на мобильном устройстве была еще той головной болью. Было проще скинуть ролик на компьютер и отредактировать его там. Но сегодня, когда посты в социальных сетях чаще делаются из смартфона или планшета, нежели с ПК, это никак не актуально. Благодаря приложению Google Photo можно обрезать отснятый на смартфоне или закачанный в него ролик, независимо от того, какое устройство вы используете. Зачастую Google Фото уже установлено производителем на Android-устройстве, но если нет, не думаю, что установить его будет проблемой. Чтобы обрезать видеоролик, используя Google Фото, запустите приложение и откройте в нем ролик, который необходимо обрезать. После этого выберите функцию редактирования ролика. В открывшемся окне для редактирования выберите двумя белыми курсорами ту часть ролика, которую необходимо оставить и нажмите «Сохранить» или «Save». Приложение сохранит обрезанный ролик в память устройства в папку «Photos Editor». Но его также будет видно и в самом приложении Google Фото. При желании, конечно же, можно использовать одно из многих доступных в Android Play Market приложений для обрезки и редактирования видео. Как видите, их также очень много. Делать обзор каждого смысла не вижу. Они, как правило, однотипные. Давайте рассмотрим u Мне нравится, что в нем минимум рекламы. Итак, установите и запустите приложение. Нажмите плюс и загрузите видео, которое необходимо обрезать. Выберите функцию «Обрезать». Выделите желаемый фрагмент, который вы хотите видеть на выходе, и подтвердите обрезку, нажав галочку. Нажмите кнопку «Сохранить» и сохраните обрезанный ролик. Вот и все. Все отредактированные ролики приложения сохраняют в папку в памяти устройства под названием «YouCut». Как обрезать видео на iPhone. Если вы пользователь iPhone, то вы также можете воспользоваться описанным в предыдущем пункте способом обрезки видео. Ведь приложение Google Photo имеет версию и для iPhone. Но на устройствах iPhone или iPad также есть свое приложение с названием Photos, с помощью которого также можно обрезать видео. Для этого откройте программу «Фото» и запустите видео, которое требуется изменить. Нажмите функцию «Изменить». Перемещайте ползунки по обе стороны временной шкалы видео, чтобы изменить время его начала и завершения. Нажмите «Готово», а затем «Сохранить как новое». Программа фото на устройствах iPhone или iPad сохраняет ваши правки как новое видео